Здравствуйте! В этом видео мы разберем процесс настройки рабочего места для работы с электронной подписью на USB-носителе. Для того, чтобы настроить рабочее место, прежде всего необходимо установить программу CryptoPro. Для этого скачайте ее с официального сайта разработчика. Также потребуется активировать лицензию и установить личный сертификат в хранилище. Для установки CryptoPro в личном кабинете перейдите в раздел «Реквизиты», значок шестеренки в верхнем меню. Далее откройте раздел «Электронная отчетность». Далее в тексте инструкции в личном кабинете перейдите по ссылке для скачивания CryptoPro. На открывшейся странице нажмите кнопку «Скачать CryptoPro» и укажите необходимые данные. После завершения загрузки откройте скачанный файл. В открывшемся окне выберите «Установить» и дождитесь окончания установки программы на ваш компьютер. Далее необходимо активировать лицензию. Некоторые USB-носители уже имеют встроенную лицензию. В этом случае она будет автоматически распознана программой. Запустите программу CryptoPro и во вкладке «Общие» нажмите на кнопку «Ввод лицензию». В поле «Серийный номер» введите номер вашей лицензии с сохранением всех знаков, в том числе и тире. Далее нажмите «Ок». Завершающим этапом в настройке рабочего места является установка личного сертификата в хранилище. Важно, чтобы на этом этапе подпись на USB-носителе была подключена к вашему компьютеру. Зайдите во вкладку «Сервис» и нажмите кнопку «Просмотреть сертификаты в контейнере». Далее нажмите кнопку «Обзор». Выберите строку с контейнером и нажмите кнопку «Ок». В следующем окне нажмите на кнопку «Установить». И нажмите «Ок». Если сертификат уже присутствовал в хранилище, согласитесь на замену, нажав «Да». После чего нажмите кнопку «Готово». На этом процесс настройки рабочего места для работы с электронной подписью на USB-носителе завершен. Благодарю вас за внимание.